Разоруженная церковь, из красных имени Мы в гиме подавалах, ясно, А Бог оберегал детей, Когда приезжавшись, мы друг другу спали, А и не идет, хотелось улыбать нам, И не думать, дам, в Пара роба на воде, мы ночью живем, по посадам, И на пазара, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, то рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, рака, и рака, рака, вы, какого-то, уму разум улучшила, Кто не вернулся, ими прийдет, не будь хорошо. Краусматерница, кто выглядел, что запущила, Кто потом своих рады не посмелал. Вы, какого-то, уму разум не а вот, самая Дорпали, селинка, как и пухарь, Аз, мы мы на молились Игги город, граец, при меня потом, Письми в твоем ядрам перечули ужин. Хотя я и не поэт, Но я и си сиди и писал, Я в Великобритании придумал вовать песни. твоей песне. Игги туда, паре, я и порой, я сиди и довольно нацал, Мне несколько причин я и попали, интересно. Из кого-то в разум кто не с призоной куку пророжил, Кого с матерью с отцом с дорожным жива, Кто-то потом своих родных после проначал. кого-то разум мучила, Кто-то нелёгкий, не с призоной куку Давай, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, Thank mm -hmm. you.